Добрый день интернет-пользователи, друзья и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот у нас на улице 12 марта метелица, снег, оранжевый уровень опасности в Беларуси. Вот такая у нас суровая погодка. Ну ничего не поделаешь, кролики все равно хотят кушать, пить. Будем сейчас кормить, смотреть. Вот эту замечательную мамку R-115 на 20... 20, 20, да, на 23 сутки я ее покрыл, проверил, все хорошо, она покрытая. В, в 43-45 дней будем ключать, отнимать. Завтра вот этого девочка должна тоже принести приплодик. Все уже, гнездо она там уже полноценно сделала. Так что ждем, будем контролировать, наблюдать, смотреть. Стабильно 3-4 раза в день я сюда буду подходить. Ну что, мало ли что, если произойдет окрол. Кто-то будет вне гнезда, чтобы не успел, он замерз. Вот здесь мамка, как я говорил, которая 13 штук родила. Я у нее 10 оставил. Ну, все тепло там, рукой проверил, все живы, здоровы. Вот еще соломки немножко подстелил. Ну вот, вот там кормушечка. корм надо же подсыпать. Ну, пока все окей. На 20 сутки будем ее покрывать. А вот у нас и прохолост. Грубо говоря, проверил, уже должно было что-то быть, но ничего нету. Прохолост. Сегодня же в срочном порядке ее пришлось осемнять повторно. Слава богу, охота была сумасшедшая. Ну, бывали такое. Нежданчик. Здесь крочата, как вы видите, уже все хорошие, солиденькие. Мамку скоро тоже будем покрывать. Как только им будет 20 дней. Крольчатам сразу же мамку на случку вот такая красавица черненькая а вот у нас еще одна новая маленькая будет девочка то есть мы уже семенили ее бирочку сейчас мы ее повесим присвоим ее номер порядковый чтобы мы можно было записать в книгу но ну, будем ждать 30 дней и должно все у нас получиться также вот здесь еще у нас подрастает поколение которое можно будет случать тоже мамки уже хорошие но петли еще не обильные такие то есть будем еще наблюдать контролировать но место мне есть так что будем всех троих этих девочек случать в обязательном порядке вот такие красавицы но ну, а это у нас подрастающее поколение они еще малыши грубо говоря им еще нужно полтора месяца до случки так что будем смотреть наблюдать выбирать потом последующим Кого оставлять себе, кого. Вы можете обратить внимание, что в задней поверхности стены у нас якобы, ну, что там, щели. Но задняя стенка забита пленкой. Она белая, так что здесь нету сквозняка. Не волнуйтесь. Ну, а я все, жду до да не дождусь, когда придут в охоту мои девочки НЗБшечки и Бургундия. Потому что, ну, как-то купил, надо все-таки получить от них приплод, от таких красавиц и красавцев. Будем ждать. Ну вот такие вот брунцы. Здесь вот девочка и мальчик. Эвопарком рассадил их. но ну, это мой, чтобы не бежали, он был поменьше. Здесь клеточка большая для них. Ну вот мальчик побольше, девочка поменьше. Будем ждать. Порывы ветра огромные. Работать ну без крольчатника. а вот на открытом воздухе, конечно, приятно, но неудобно. Ну сейчас сходим мой сфинарник посмотрим на моих поросят как они там в мороз блин и в ветер смоется ну вот в первом загоне у меня живет вьетнамец вот он такой спит уже я ему стилю сено не солому потому что все таки ну, вьетнамцы кушают сильно то а что это удобно даже есть такой беленький храчок ну, не храчок он уже не хряк он все копает пол сороковку взрыв ему по барабану место здесь конечно же немного ему ну скоро мы будем его на шашлик ну и есть у меня вот такие тоже вьетнамцы здесь был парка на 23 февраля подарок мальчику был было семенение то есть сейчас будем считать три недели три дня три недели три три месяца три недели три дня ну и смотреть чтобы нам был приплод Здесь э, в сенарнике немножко темно, ну все же. Вот такие у меня пятаки. Вьетнамцы, белые и вьетнамец. Ну, в сарае, конечно, немного прохладно. Ну, так, да немного, а так, добро прохладно. Потому что вот они закапываются здесь у очень хорошо. Курки, я смотрю, тоже еще не все послазились на сестов. Ну, ничего, холодно. Вот в таких домиках, чтобы яйца были чистые, Куры осуществляют у нас приплоты яиц. Ну ничего. Вот такой еще стервушок, правда он бегает, блин, прячется. Вот такой красавец. Буквально еще вчера снега практически не было, а сегодня, как вы увидите, на улице просто кошмар. Вот соломки я еще был подвез. Ботоблок, правда, я не укрывал, ничего, ему будет не страшно. Как сюда можно завести и поехать любую точку. Но в такой порыв ветра, конечно же, ехать никуда не хочется. Ну, на этом буду заканчивать свой мини-ролик. Всем-всем огромное спасибо за просмотр, за ваше внимание, уделенное моему видео и моей жизни. Подписывайтесь на канал, оставляя все свои оценки, комментарии. Всем-всем отвечу. Всем спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.